Здравствуйте ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Прежде всего хочу поздравить всех с Рождеством и наступающим Новым Годом. Меня не было три дня из-за всей этой предновогодней суматохи. И я был бы не я, если бы не оставил для тебя какой-нибудь рождественский подарок. Давай так, если мы наберем под этим видео 10 тысяч лайков, то я раздам 1000 долларов в криптовалюте. Чтобы участвовать, нужно просто лайкнуть видео и написать в комменты свой эфириум кошелек. 31 декабря через рандоматацию. Я выберу 5 случайных адресов и скину по 200 долларов в эфириуме. Сегодня мы поговорим про альткоины, которые, по моему мнению, могут сильно взлететь в январе 2022. Кроме этого, я расскажу тебе о своем взгляде на крипторынок, что с ним будет происходить в ближайший месяц. Тебе это должно понравиться. Если ты здесь впервые только начинаешь работать с криптовалютами, хочу предупредить, что инвестиции в криптовалюту – это очень рискованный бизнес. И я не хочу, чтобы ты залетал в крипту, прежде чем осознаешь риски которые ты принимаешь на себя. Если же ты не новичок и до сих пор здесь, значит ты пережил это падение в декабре стал еще сильнее и увереннее в будущем этой индустрии. Во времена, когда криптовалютный рынок так сильно колбасит, настроение людей меняется чуть ли не ежедневно. Мы видим радикально противоположные сантименты вчера и сегодня. Это видно не только по индексу страха и жадности, но даже по youtube каналу который посвящен криптовалюте. То за неделю подпишется всего 1000 человек, то сразу 11 тысяч. То видео набирает почти 200 тысяч просмотров, то всего лишь 50. Если ты хочешь зарабатывать на криптовалюте, ты должен разобраться в динамике настроения толпы и использовать ее в буквально коммерческих целях. Многие успешные люди из моего окружения, с которыми я общаюсь, достигли успеха потому, что первое, контролируют свои собственные эмоции, и второе, умело используют эмоции других людей. Эти слова помогут превратить тебя в миллионера, если ты их используешь правильно. Итак, сегодняшнее видео будет очень длинным, поэтому тайм-коды ты найдешь в описании под ним. Также, учитывая, что такой полноразмерный формат для меня эксперимент, только от тебя и твоей активности зависит, буду ли я продолжать снимать на только огромные видеоролики. Итак, прежде чем мы поговорим про криптовалютные проекты, которые сейчас в моем поле зрения, я хочу поговорить про рынок и про несколько вещей, которые тебе необходимо понять для того, чтобы переходить к покупке той или иной криптовалюты. Как ты помнишь, весной 2021 года биткоин сильно падал. С 65 тысяч долларов до 28, но затем был вот этот массивный взлет. Если ты его пропустил, я хочу тебя обрадовать. Сейчас идеальное время в диапазоне от 40 до 50 тысяч долларов. Мне кажется, что сегодня мы наблюдаем похожую ситуацию, как и тогда. И эта недавняя коррекция была ничем иным, как бычьим накоплением монет, как и тогда. Крупные игроки накапливали биткоины подешевле, чтобы потом что сделать? Правильно продать их подороже. Это и называется бычье накопление. Мы видели его вот здесь, на этом падении в мае. И, похоже, видим сейчас в декабре 2021. Конечно, я могу ошибаться, ведь я не умею видеть будущее но это мое мнение. Мнение простого парня, который увлекается криптовалютами. Насчет негативных новостей от ФРС о повышении ставок и так далее, мне кажется, они уже отработаны ценовым движением биткоина. Точно так же, как и вот это падение биткоина вот здесь уже имело в себе те самые негативные новости про запрет криптовалюты в Китае или энергонебезопасность биткоина для экологии и так далее. Мне кажется, что сегодняшние негативные новости уже были заложены в цену биткоина. А значит, эти новости уже не будут так же сильно влиять на цену биткоина, как они это делали раньше. Также мы видим, что ценовые движения постоянно повторяют одни и те же паттерны, только временные отрезки немного отличаются, например, вот здесь биткоин находился у вершин около двух месяцев, точно так же он находился 2 месяца и на дне, вот здесь на вершине мы провели 12 дней, а вот здесь на дне мы тоже провели 12 дней, теперь на вот этом предыдущем хае, который был недавно, мы провели около месяца, и поэтому я могу предположить, что и на дне мы будем около месяца, по аналогии с прошлыми ситуациями. Люди, которые следят за прогнозами Боба Лукаса, сейчас говорят о том, что четырехлетний цикл биткоина практически подходит к своему завершению. Осталось не больше года. И именно под конец этого цикла мы будем переходить в медвежий рынок. Но мне кажется, что, во-первых, каждый новый цикл становится все длиннее. Для этого даже не нужно проводить какой-то серьезный анализ, нужно лишь посмотреть на длительность каждого цикла. Например, этот цикл длился 761 день, следующий 1096, а тот, в котором мы находимся сейчас, уже продолжается 1096 дней. Значит, завтра он уже станет длиннее предыдущего цикла. А значит, теория удлиненных циклов, мне кажется, более легитимной, чем теория четырехлетних циклов. Также нужно выделить микроциклы внутри этих глобальных циклов. И в них мы видим, что перед каждым взлетом биткоина цена начинает сужаться. Она начинает сжиматься как пружина. И сейчас мы наблюдаем то же самое. Поэтому мне кажется, что медвежьего рынка в незамедлительном краткой или средней сроке не будет, а пика этого глобального цикла еще не было. Я также хочу объяснить еще одну вещь. Во время последней коррекции криптовалютного рынка, рынок потерял около 800 миллиардов долларов рыночной капитализации. И во время этого люди начинают отворачиваться от индустрии. Они начинают думать, что совершили большую ошибку, что вообще купили эту криптовалюту, этот скам и обман. А это именно то настроение на рынке, которое должно заставлять тебя хотеть быть покупателем криптовалюты. Когда рынок постоянно растет и все становятся миллионерами, и внезапно все вокруг начинает взрываться новостями о том, что криптовалюта это будущее, что она будет расти бесконечно, что криптоинвесторы это гении. В такие моменты ты уже захочешь быть продавцом ведь в такие моменты ты уже должен продавать частично продолжим тавтологию такие моменты обычно являются признаком взрывных вершин которые заканчиваются огромными коррекциями когда актив падает в цене в два раза мы видели это на биткоине мы видели это на нефти, мы видели это в сфере игровых криптовалют например на сэндбоксе вот взрывная вершина и массивная коррекция которая опустила его цену практически в два раза ты должен Понять, что если ты не фиксируешь прибыли на таких взрывных рынках, то ты наверняка потеряешь деньги даже на росте. Легчайшая стратегия ⁇ продажи, когда на рынке супер эйфория, и покупки, когда на рынках супер паника. Для этого можно просто использовать, например, индекс страха и жадности или, например, активность на YouTube-каналах, которые посвящены криптовалюте. Кстати, мы уже месяц находимся на территории либо экстремального страха, либо просто страха. На криптовалютном рынке даже несмотря на восстановление биткоина выше 50 тысяч долларов я очень хочу чтобы люди это поняли потому что я знаю многих кто заработал десятки сотни и даже миллионы долларов во время вот этого роста биткоина и при этом умудрились потерять все даже на растущем рынке потому что не фиксировали прибыли зато зафиксировали убытки на этих массивных коррекциях они просто возбуждались массивными прибылями особенно на токенах метавселенной, вселенной ждали еще больше и больше не осознавая, что этот взрывной рост уже был сигналом того, что рынок суперперегрет. Невозможно предугадать, когда наверняка и конкретно будет пик, но возможно частично фиксировать прибыли по мере приближения к нему. Кроме этого, как ютубер с аудиторией в десятке, а может быть даже сотни тысяч людей, я даже не берусь предсказывать вершины конкретных монет, потому что я могу этим навредить не только людям, но и самим проектам, ведь эти люди могут начать продавать эти монеты после того, как я скажу, что это уже пик. Я понимаю, что ты хочешь перейти сразу к проектам, которые интересны в плане прибыли в ближайший месяц, но я должен озвучить все эти предупреждения прежде, чем мы вообще перейдем к этим монетам. Я также уверен, что в 2022 году мы увидим, Видим биткоин за 100 тысяч долларов. Почему? Потому что в 2021 году фактически мы видели только одно большое параболическое движение, которое привело нас с 5 тысяч долларов до 65 тысяч долларов. Весь остальной год мы торговались в районе от 30 до 60 тысяч долларов. Получается, что за половину этого года мы практически никак не выросли, а находимся в одном и том же диапазоне. Также это падение вот здесь в мае обозначило интересную поддержку, которая тянется с начала года. И кроме этого, после этого, каждая новая коррекция формирует низ, который выше предыдущего, и мы находимся вот на такой растущей линии. Таким образом мы видим, что и он ончейн метрика, и теханализ показывают нам, что рынок все еще убежден, что поход вверх возможен, и я тоже так думаю. Теперь тебе нужно знать вот что, особенно в свете того, что этот год уже заканчивается. Почти весь год я говорил о том, что в 2021 NFT будут взрываться в плане привлечения интереса. И я верю, что это будет происходить и в 2022. -м. Однако нас будут ожидать драматические изменения способов их использования. За 2021 мы видим, что поисковые запросы NFT обошли. Такие же поисковые запросы криптовалюты. Впервые в своей истории. В последний месяц еще больше интереса к NFT появляется из-за обсуждения web 3.0 такими людьми, как Илон Маск и Джек Дорси. Этот рост NFT просто прекрасен для наших проектов, о которых мы сегодня будем говорить. Впервые в истории мы видим прямо сейчас. Флиппинг NFT и криптовалюты. Когда NFT, это синий график, обгоняет криптовалюту, это красный график, по количеству запросов в гугле. Такого никогда еще не было. Это именно тот тренд, который ты не должен упускать. Азия в 2022 году станет причиной, почему NFT в 2022 станут больше, чем крипта. И все благодаря тому, что NFT очень гибкий инструмент и может быть не только картинкой за 4 эфириума. NFT это большая эволюция крипто и сейчас мы наблюдаем только начальные ее стадии. Поэтому ты обязательно должен следить за NFT. Я не говорю, что ты должен покупать все NFT подряд, нет, но следить точно должен. Ну что ж, теперь, наконец, мы можем перейти к 10 монетам, которые в январе 2022 могут показать себя очень достойно. Первая монета это Суши Свап. В начале 2021 года Суши Свап достиг своего исторического пика, после чего перешел в падение с отскоком дохлой кошки. Мне кажется, что многие протоколы, которые относятся к DeFi 1.0, будут переживать что-то подобное. Однако, также мне кажется, что сейчас Суши находится в идеальном моменте. Ведь он нашел свою поддержку, которая тянется практически всю его историю. И оттолкнулся от нее. Это очень хороший сигнал. Вот если бы эта поддержка не удержалась, вот тогда мы увидели бы продолжение падения. А так есть надежда на восстановление цены суши-свап. Вторая монета это Convex Finance. Его график выглядит супер невероятным. Почему мне понравилась эта монета и показалась перспективной на январь 2022? На сайте CoinGecko мы можем найти очень интересную метрику для этой монеты. Она называется сумма задействованных активов, то есть количество денег, залоченных в конвекс-финанс. И эта сумма стремится к 20 миллиардам долларам сейчас. Что это значит? Это значит, что люди активно его фармят и получают вознаграждение в токенах CVX. Это подтверждение того, что DeFi и его монеты еще не мертвые. И у Convex с такой доходностью фарминга есть большие перспективы. Единственный риск у этой монеты, как и у остальных DeFi протоколов, это вероятность взлома протокола. Такое частенько бывает в DeFi. На самом деле я показываю эту монету не для того, чтобы ты побежал ее покупать, а для того, чтобы ты увидел, что DeFi все еще работает и развивается. А то за этим хайпом вокруг NFT, кажется, многие об этом позабыли. Так что обязательно смотри в сторону DeFi, например, Convex Finance. Поэтому я до сих пор участвую в различных протоколах DeFi, хотя и мой интерес сдвинулся в сторону игровой и NFT индустрии. Третью и четвертую монеты я объединил в один пункт. Это Terra Луна и Avalanche. Теру мы покупали за 50-60 долларов до того, как биткоин упал с 60 тысяч долларов до 40. За это время она вырастала выше 100 долларов, но кроме этого показала супер силу во время падения биткоина. Тера была одной из немногих монет, которая сумела вырасти во время падения главной криптовалюты. Кроме нее, хорошо себя показал во время падения биткоина и Аваланч. Мне кажется, что это дает нам намек на то, что и Аваланчем происходит что-то очень значимое. Я думаю, что и Авакс, и Луна продолжат показывать силу в январе 2022 -го. Значит ли это, что можно покупать их по текущим? Так как я уже их покупал по более дешевым ценам, я не стану, но общий тренд для Terra и Avalanche позитивный, особенно если весь рынок продолжит расти. Что мне еще нравится, что на Terra можно зарабатывать 20% на фарминге с помощью протокола Anchor Protocol. Можно и держать Луну, да еще и 20% получать. Итак, Terra, Luna и Avalanche тоже неплохие монеты на январь 2022. -го. Я пока не собираюсь продавать ни Avalanche, ни Terra Luna. Теперь я хочу поговорить про игры. Многие сейчас скажут, что криптоигры уже росли. Весь этот параболический рост криптовалют, связанных с играми, больше не повторится. Мы уже это прошли. На самом деле это неправда, потому что параболического роста игровых токенов еще не было. Да, именно. 40 миллиардов долларов общей рыночной капитализации игровых монет. Вот это это называется «взрывной рост». Это же только начало. Настоящий параболический рост произойдет, когда самые весомые, веселые, увлекательные и так далее игровые проекты познакомят своих игроков с внутриигровой экономикой, которая будет построена на NFT. Когда они познакомят своих игроков с криптовалютой, что позволит игрокам зарабатывать, играя и так далее, вот тогда ты увидишь настоящий параболический рост игровых монет. Мне кажется, это просто неизбежно. Почему? Если ты геймер, ты наверняка слышал про такие игры, игры как F2P, Free-to-Play. Что это такое? Это способ монетизации и распространения компьютерных игр. Ты тратишь деньги внутри игры на различные вещи, шмот, донат и так далее. Ubisoft любит промышлять чем-то подобным, если я не ошибаюсь. Это очень глубокая тема, но нас интересуют только деньги, не так ли? На этой диаграмме зачета Super Data Research мы видим, что генерируемые этой категорией игр деньги достигают астрономических цифр. F2P Games гей... Феймеры потратили 24 миллиарда долларов за 2021 год на внутриигровые вещи. Прогноз на 2025 еще больше, и кроме этого этот тренд, как ты видишь, растущий. Но есть еще одна диаграмма куда интересней этой. Она показывает процентную составляющую дохода фри ту плей игр от всех игр в индустрии. В 2020-м ту плей игры приносили 75% от всего дохода в игроиндустрии. Прогноз на 2025-й – 95%. А теперь представь, что будет, когда внутриигровая индустрия будет построена на криптовалюте NFT. Например, шмот можно будет покупать в виде NFT. Например, оружие в игре можно покупать в виде NFT, которые будут торговаться на NFT Marketplace. Игровая валюта станет игровой криптовалютой, которую реально можно будет вывести на биржу, торговать ею или использовать ее для торговли внутриигровыми вещами в виде NFT. Эти огромные прибыли помогут доработать нам, инвесторам, в такую криптовалюту и NFT. Теперь отбросим в сторону криптовалюта. Криптовалюты и NFT, просто забудем, что это существует и попробуем ответить на один вопрос. Где еще люди покупают цифровые вещи? Какая индустрия позволяет это сделать? Только игровая индустрия. CSGO, Dota, Brawl Stars, Assassin's Creed, Fortnite и так далее. Гейминг уже имеет всю эту модель, ее достаточно лишь переставить на новые колеса и полностью изменить игровой опыт миллионов геймеров. Именно поэтому я считаю, что мы еще не видели буллана в игровых криптовалютах. Они сейчас занимают 0 0,0 и куча нулей после запятой процента от всей игровой индустрии в мире. Но когда геймеры и игровые гиганты осознают, насколько прибыльными станут для них игры на криптовалюте, вот тогда мы увидим настоящий взрыв игровых токенов. Для меня это неоспоримый факт. Поэтому переходим к игровым криптовалютам. Монета номер пять это Вулкан Forged. Мы уже говорили о нем множество раз. После большого роста эта монета прошла через массивную коррекцию, которая сопровождалась падением биткоина раз и негативными новостями два. Например, эту платформу взломали на 100 миллионов долларов. Видимо, сам хакер продавал то, что ему удалось украсть. Со своих пиков Вулкан Forged упал на 50%. И кажется, нащупал хорошую зону поддержки где-то в районе 15 долларов. Для меня это выглядит как хорошая возможность. Мы не покупаем на взрывном росте, мы покупаем на хорошей коррекции около 40-80 от вершины. Вулкан Форджет – это целая игровая студия, которая разрабатывает игры. Попробуй сам поиграть в них. Видеоигры на самом деле приносят тонну удовольствия, и было бы у меня время, я бы сам играл, честное слово. Что я предлагаю, это открыть список криптоигр, поиграть, найти то, что тебе приносит удовольствие, играть, зарабатывать, да еще и инвестировать заработанная в саму криптовалюту, которая связана с этой игрой. Это же сколько позитивных моментов сразу. Ты играешь, ты получаешь удовольствие, развлекаешься, ты зарабатываешь, играя, и ты инвестируешь. Почему ты до сих пор этого не делаешь? Большинство криптовалютных игр сейчас на самом деле полное дно, но встречаются очень затягивающие миры. Вот в них ты и должен инвестировать. Игра должна задерживать игрока и вызывать в нем желание возвращаться в игру. Таким образом игра будет не просто иметь аудиторию, но и аудитория это будет расти. Именно такая игра имеет перспективу, как и ее токен. Надеюсь это понятно, но также ты должен понять следующее. Эта индустрия настолько свежая, что любой токен может обвалиться вплоть до 100%. Это супер рискованный рынок на данный момент. Приблизительно такой же рискованный, как, например, рынок ICO в самом своем начале. Но и вознаграждение может быть супер огромным, поэтому не надо нести сюда все свои сбережения, ставить себя в такое положение, когда единственная упавшая монета может тебя уничтожить. Это абсолютно неправильная стратегия. Монета номер 6 это Сэндбокс. Почему Сэндбокс? Ведь он уже вырос так сильно. А я заметил на его графике один супер тренд. Давай покажу на отдельном скриншоте. Посмотри, у нас был взрывной рост, отскок дохлой кошки после этой коррекции, а потом длительное накопление вот здесь. Такие графики обычно можно увидеть на проектах после IDO. Это второй шанс после IDO для сэндбокса, мне кажется. Хотя бы немного сэндбокса, я думаю, нужно держать все еще, хотя больше 5 иксов навряд ли мы здесь увидим в ближайшее время. Но сэндбокс уже один из самых солидных проектов в игровой криптовалюте. Возможно, сетевой эффект сделает свое дело и сэндбокс станет чем-то вроде Fortnite в криптовалютном мире. На самом деле все зависит от того, какую игру они запустят. Но График показывает нам, что к игровой криптовалюте после 50% коррекции начинает возвращаться интерес. И опять же напоминаю, для 2022 года нет ни одной другой индустрии, кроме игровой, которая может также массивно привлечь огромную аудиторию в криптовалюту. Может в 2030 году и будет другая индустрия, но в период с 2022 по 2029 я уверен, что это игровая индустрия, та, что заставит криптовалюту взрываться. И массово приниматься, конечно же. Монета номер 7 это Аврори. Это новая монета, о которой я еще не говорил. Я обратил на нее свое внимание, потому что посмотри на ее график сам. Сейчас она стоит почти столько же, сколько была в начале своего пути, буквально два месяца назад. Эта игра из жанра «Игра и зарабатывай», построенная на блокчейне Solana. Кроме этого, они привлекли 100 миллионов долларов в рамках программы привлечения инвестиций. Также у них есть некий вид игры, в который уже можно поиграть. Мне кажется, что Аврори сейчас находится в отличной точке для покупки, а такой можно только мечтать. Однако, риски здесь супер высокие, так же как и потенциальная награда. Именно поэтому Авроре в моем списке. Хочу еще предупредить, что даже несмотря на то, что она, кажется, находится на дне, это не значит, что она больше не может упасть. Поэтому, если ты хочешь инвестировать в подобные монеты, как Аврора, например, 300 долларов, то лучше делать это не одной покупкой, а, например, разделить на три покупки с периодичностью раз в месяц или раз в два месяца. Так будет правильнее. Монета номер восемь – это Уфо. Я большой фанат Уфо, и я уже не раз о ней рассказывал. Их команда очень талантливая, и более того, продуктивная и скоростная. Что мне нравится на графике? То, что мы видим, что вот этот диапазон около 0.00002 оказался отличной поддержкой, от которой Уфо постоянно отскакивает. Даже после вот этого массивного... Падение. Так что Уфо выглядит очень вкусно сейчас. С момента прошлой покупки он уже давал мне 50%, которые я зафиксировал, и сейчас я реинвестировал эти прибыли заново. Следующая монета это Sidus NFT Heroes, которая недавно была в состоянии пресейла, я об этом тебе рассказывал, мы говорили об этой монете. Около недели назад она вышла из стадии IDO. Monkey Ball, например, все откладывает IDO, потому что думает, что рынок сейчас слишком слаб, чтобы запускаться. Но Sidus не побоялись запуститься в таких условиях. Я не участвовал в преселе, поэтому хочу уточнить некоторые моменты. Во-первых, во время запуска максимальный объем был всего лишь 30 миллионов долларов. На самом деле, для такого хайпового запуска в 2021 году это очень мало. Такие запуски в 2021 должны задействовать минимум 100-200 миллионов долларов объема. Также на сайте CoinGecko мы можем найти такую метрику, как полностью разбавленная капитализация. Он показывает рыночную капитализацию монеты, если в обращение будет выпущено максимальное количество монет прямо сейчас. И мы видим, что у Сидуса этот показатель достигает 3 миллиардов долларов. Давай сравним этот показатель с уже выросшими криптовалютами из игровой индустрии. Например, Sandbox. Для него этот показатель составляет 20 миллиардов долларов, а для Axie Infinity почти 30 миллиардов долларов. Удивительно, что при 3 миллиардах при запуске у еще не запущенной толком игры все еще есть место для роста как минимум в 10 раз. Что я буду делать, Сидус? Я буду ждать. Помнишь, мы говорили о поведении криптовалют после IDO? Давай проанализируем его на примере Атлас. Сначала они сильно растут после IDO, затем переходят в длительное и неприятное падение. Именно во время этого падения нужно накапливать монеты после IDO, а затем фиксировать прибыли после очередной волны роста. Именно так я и хочу действовать в случае с Eidos Heroes. Мы видим, что Сидус после IDO уже начал расти, поэтому я буду ждать период падения для закупки. Кроме этого, у Сидуса очень сильная и опытная команда, а трейлер игры меня впечатлил. Также, если мы посмотрим, где сейчас торгуется Сидус, мы увидим, что он торгуется на бирже Gate.io, где, кстати говоря, и торгуется большинство криптовалютных игр, а также на Uniswap. ZT я не буду рассматривать, потому что он составляет 0% от объемов. Грубо говоря, Сиду сейчас торгуется всего лишь на двух биржах. На одной централизованной и одной децентрализованной. Поэтому с добавлением на другие биржи цена Сидуса тоже может расти, ведь доступ к нему появится у большей аудитории. Особенно, если это будет Binance или Coinbase. И, наконец, монета номер 10 – это Star Atlas. Опять же, здесь мы видим идеальный пример того, как нужно работать с IDO. Мы уже говорили об этом. Но мне лично нравится, что Star Atlas сейчас достиг этого уровня, который, кажется, на протяжении всей его истории был уровнем поддержки. И от него сейчас Атлас отскакивает вверх. Это тоже достаточно позитивный сигнал. Кроме этого, разбавленная капитализация Атласа сейчас достигает 4 миллиардов долларов. А значит, как минимум 4 или 5 иксов он может сделать. Теперь я хочу поговорить о том, что все обозначенные игровые монеты на самом деле не являются самыми большими возможностями. Ведь самые большие возможности это монеты, которые вообще не торгуются или не торгуются массово, которые только-только будут начинать торговаться. Вот за такими проектами я особенно охочусь. Такие, как, например, Sidus NFT Heroes или Monkey Balls. И при этом они уже имеют какой-то интересный игровой геймплей. Монеты же, которые я показал сегодня, могут дать большие прибыли, но также могут и обвалиться на 80% вообще без проблем. Поэтому помним все советы, которые я сегодня тебе дал. Я не просто так об этом говорил в контексте покупки новых монет для инвестиций. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Для тебя это всего лишь